Друзья, всем привет. Я так полагаю, что меня сейчас уже слышно. Я рад вас всех приветствовать. И со своей стороны хочу сказать, наконец-то закончились праздники. Это не, независимо от того, что я их люблю, но все-таки свое дело я люблю еще больше, поэтому я с нетерпением ждал, когда закончатся праздники. И сейчас хочу вас в первую очередь всех поздравить с наступившим новым 2019 годом. И также я хочу вас всех поздравить с Рождеством, которое у нас сегодня произошло ночью, получается, с 6 на 7. Вот. И хочу пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы в 2019 году сбылись ваши даже самые заветные сокровенные мечты. Вот. Ну, а мы соответственно, всей командой этому посодействуем. Также, смотрю, Володя, может быть, пару слов. Да-да, как... Друзья, от всей души поздравляем вас с вступлением в Новый год. Все, год наступил, и он очень конкретно начинает уверенно поступью идти по просторам нашей Вселенной. Да? Вот. и Естественно, с Рождеством вас, с этим праздником. Что... Желаю вам, чтобы у вас внутри и снаружи было в балансе всегда. Вот. И любви, счастья, удачи. Отлично. Так, ну все, тогда здорово. Продолжаем а, а, другие. О, Сергей с нами. Сергей, еще есть видео, конечно. Пару слов, Серег. <плых> <плых> Что-то я сразу <плых> не увидел тебя. <плых> Ты там... Я всех поздравляю с Новым годом, с прошедшими праздниками, которые еще будут у нас. Вот старый Новый год популярен, будем праздновать его тоже, но уже в таком рабочем режиме. Всех поздравляю с этими праздниками. Это настоящий такой праздник, который празднуют всегда все. И он еще касается вот не только семейных, таких торжеств. Но обычно в, этот, в эти дни все планируют свой год. Да? И вот Анатолий объявил или еще не объем, но уже, уже написал бизнес что это будет у нас финансовый год, да? я всем желаю достичь в этом году тех результатов, которых вы хотите, да? тех целей, которые вы себе ставите, чтобы это происходило при ваших максимальных усилиях, при, даже не так, при минимальных усилиях к максимальным результатам. Но пахать придется в этом году, и это очень круто. Спасибо. Для тех, кто думает, что хочет, придется попахать. Для тех, кто действительно хочет, все будет намного проще и легче. Здорово, что ты сделал такое как раз вступление, которое я по факту хотел продолжить и подвести, может быть, черту 2018 года мы сделали это на прошлый раз, но тем не менее я бы хотел, может быть, всем напомнить, или, как я не знаю, освежить в памяти, какой был непростой 2018 год. Было очень много сдерживающих факторов. Там первый фактор это, например, что вся криптоиндустрия весь год. Катилась тар тар Я, как и, вы, как и многие из вас, помним, что в тот момент, когда мы основывали сообщество, пяток все у нас летело в гору, все было круто, все, все чувствовали себя миллионерами, все дешево, все покупаемо, но ну, тут наступил февраль. Холодный, такой зимний февраль, и он что-то продолжался на протяжении всего года, более того, большинство людей все еще не знает и не понимает, а что будет в 19-м? Все думают, что в 19-м будет в гору. Возможно, да, возможно, нет. Но наша непосредственная задача была сделать так, чтобы нам было абсолютно одинаково в гору, с горы одинаково. И вот этим мы с вами и а, займемся. Вот. А, и а, такое, как еще вот завершение, то есть а, также, как вы, наверное, видели в анонсе, то есть те, кто видели анонс, а, у нас а, весь 2018 год, то есть, а, то есть мы с командой а, обслуживающей команды сообщества, да, то есть у нас сейчас около 40 человек суммарно, да, мы все готовили фундамент, потому что вот я в бизнесе уже давно, там, больше 20 лет. И сколько раз я такое видел, когда люди вот именно со своей мощной энергетикой, со своей активностью мгновенно начина, ну, организовывают какую-то компанию, там, какой-то первый код, первый раз с разработчиками с этими связались, нагоняют толпу по жесткой схеме, все же думают, что вау, надо сейчас это, а потом надрываются. Да, надрываются, почему, серы ранее выдержали, и еще где-то, атака, мало ли что, то есть много всяких вариантов, которые просто нужно было учитывать, и э, поэтому, если кто-то помнит, с кем уже год там или чуть больше работаем, что было сказано, весь 2018 год мы посвятим построению фундамента, и хорошая новость в том, что фундамент полностью готов, он полностью стоит, и вот, и реально уже и проверенный и укрепление сделано, то есть в какой-то момент мы видели, что какие-то моменты еще нужно укрепить, до укрепили. И вы, наверное, помните, и видели, как я в последнем году был для вас, для всех практически недоступен. То есть я постоянно даже на лайв прилетал, говорю, ребята, быстро, быстро, все мне надо дальше. Помните это? Это было как раз тем, что у нас в определенных местах при строительстве фундамента были непредвиденные обстоятельства, которые просто надо было закрывать. И, соответственно, часто приходится закрывать где-то свои, своими какими-то компетенциями, действиями, координациями, все, что с этим связано. Тем не менее, мы закрыли этот год крайне хорошо. В плане, что то, что было запланировано, было сделано. Вот. И теперь я вам с уверенностью могу сказать, что весь 2019 год мы с командой, я в частности, также Владимир и Сергей, планируем посвятить именно финансам, то есть весь 2019 год, весь фокус будет построен на расширение влияния сообщества, на расширение э, пользователей сообщества и, конечно же, на то, чтобы наши пользователи могли, э, ну, как пользователи, неправильно называешь, партнеры сообщества, чтобы могли воистину вкусить э, э, этот успех. И успех у нас будет не как вот мы это знаем, что где-то пошли там, где-то рванули и все. Мы сделаем несколько источников дохода для каждого активного партнера, кто действительно хочет. Обратите, пожалуйста, внимание на эти слова. В этом году мы будем четко разделять люди, которые думают, что хотят, и люди, которые действительно хотят. Как определить? Капри... Да очень просто. Даем домашнее задание и видим, кто с ним справляется. Человек, который думает, что он хочет, находит 500 тысяч причин, почему именно так не получилось. А человек, который действительно хочет уже в момент, когда дается задача, уже приступает к выполнению. Поэтому а, добро пожаловать в 2019 <свят> То есть в этом году реально. То есть мы сейчас также еще вот, мы, ну я коротко за затрону, мы это в, в конце года проходили тоже, что мы собрали все отделы, это и, а и а операционный отдел, это технический отдел приезжал, юристы экономисты сюда приезжали. А мы встречались с сетевым отделом. То есть, а с идеологическим отделом только единственное, где мы еще не провели планерку, но нам это надо будет сейчас вначале сделать. вот. И, в общем, разработали конкретный, четкий план действий то есть на весь 2019 год. И в виде родмеп мы это представим на сайте. То есть, как вы помните, я говорил, что всех людей мы распускали, ну, практически всех мы распускали на каникулы. Я, кстати, сам уезжал с семьей на каникулы, только вчера мы... Вернулись. Я очень счастливы, что здесь я наконец-то за последние две недели, где я был на каникулах, ни разу не видел солнца. на да, кстати, Володя вот сидит, улыбается. Вот я не знаю, за счет какой энергии он улыбается. В Германии реально не было за две недели ни разу солнца. Я не знаю, как вы там живете, И, вот в общем, да в общем, давайте сразу же пойдем к делу. То есть, я думаю, на предусловие нам уже хватило. То есть, первое. То есть второе, то есть первое, я уже сказал, мы посвятим этот год именно капитализации самих партнеров, то есть для нас крайне важно, чтобы... Люди, которые, ну как, непосредственно участие принимают в и тем более люди, которые живут только в сообществе. И для сообщества у их кошельки в этом году должны быть набиты вообще до пределов, чтобы они получали столько денег, чтобы они не успевали их тратить. То есть даже при всем своем любимом большом желании и умении их тратить, чтобы они не успевали их тратить. Как вам такое? Нормально будет, я думаю. для. Если нравится кому-то, ставьте плюс. Если, кстати, еще кто не знает, в этом году, я вам четко могу сказать, будет прям конкретное разделение, ну как минимум на три категории людей. Первая категория – это игроки, то есть те, кто действительно хотят. Вторая категория – это скамейка запасных. Скамейка запасных – ну я как бы игрок, но я как бы не особо там играю. Да? Запасной Наблюдать. И третья скамейка – зрители-болельщики. Вот. на какой скамейке вы хотите оказаться или на каком игровом поле – это, конечно, дело каждого. Вот. Но что мы точно в этом году сейчас уже делаем и вы уже скоро начнете замечать изменения, так это мы будем оптимизировать и автоматизировать кабинет. То есть многие бизнес-процессы сейчас я закрою, многие бизнес-процессы, которые у нас происходят, то есть они будут автоматизированы. Так сейчас. Euh, так да Окей. теперь идем дальше uh, так ладно все по кабинету я думаю уже сказал здесь будет понятно то есть мы прям реально вот уже готовим несколько релизов вы это увидите на этой неделе уже первые и на следующей неделе на лайфе мы уже обсудим почему и для чего и как они uh, нужны uh, так потом смотрите 8 января то есть вы помните на в конце года мы поддержали как сообщество, поддержали один стартап Smart, Train, Smart Trade Solution или Smart Trade Coin, если по-другому, да, то там также была у нас пауза, то есть мы не делали практически никакой, ну, как, не делали никакой активности, вот и поэтому 8 января, то есть завтра, то есть те, кто поддержали, и, то есть это у нас не обязательно программа, то кто-то еще не знает, да, но те, кому это откликнулся, именно этот стартап, то завтра у нас с вами важный день с обновлениями 8 января, Единственное, что только по времени я должен, что-то я не посмотрел какое время, по-моему, такое же, как по лайфу у нас сегодня. Ну, в расписании вы все это получили. Ну, ладно, подождите, я посмотрю, что... секунду, секунду, секунду. Так, где у меня, так вот, расписание, смарт-трейд, где у меня, много сообщений, вчера пошло в двадцати ноль мск завтра двадцать мск да это как да. видно да? да все да, отлично да. завтра будет мы постараемся то есть еще неизвестно успеет ли дойти до порта Денис если нет то проведет Вальдемар и я буду здесь представителем от сообщества который будет задавать вопросы ну соответственно мы ну, как сопровождать этот вебинар и потом у нас с вами будут еще вопросы ответы но я вам точно могу сказать что завтра будет что-то новое что вы еще не знаете ну, то, что вы по факту давно просили. Вот, Поэтому всем, кто поддержал, просьба завтра быть вовремя, потому что мы завтра как раз этим и займемся. А следующая новость, которая... Которую, ну или как не новость, ли, такое сообщение, которое необходимо сейчас учесть. Мы все с вами прекрасно помним. Давайте я, наверное, сейчас открою нам кабинет какой-нибудь, один из технических. Так, скажите, пожалуйста, сейчас экран видно уже, мы? Да, видно хорошо. Да, а, видно. Побольше или так нормально видно? У меня просто здесь огромный монитор. Нормально, да, хорошо видно. Все хорошо. идет, да, отлично. Хорошо. Вот, друзья, обратите, пожалуйста, внимание, у нас а, здесь есть такая фишка, называется профиль. Когда вы нажимаете на профиль, да, у вас открывается ваш профиль. Я сейчас его открывать не буду, потому что там какие-то контактные данные, если такое, да. То там у вас появилась дополнительная строка, и в ней написано а, «Внесите свой эфириум кошелек». Просьба. My Ether Wallet. Для чего? Обратите, пожалуйста, внимание, здесь есть кнопка «Бонус». И в кнопке «Бонус» на разные аккаунты, в зависимости от их активности, были начислены монеты. Хорошая новость от For Art Technologies они уже перегнали нам наши монеты, которые мы должны распределить. Это первая хорошая новость. И вторая хорошая новость. Концерт VR тоже перегнали нам монеты, которые мы можем распределить. Но мы их не можем распределить, пока у нас нет ваших монетных кошельков. Просьба, пожалуйста, друзья, просьба, прям просьба, просьба. До обновления в кабинете там стоит включите эфириум кошелек. Ну, вы знаете, что это MyEtherWallet. После обновления, я думаю, сегодня-завтра мы его проведем, там уже будет стоять все правильно. То есть введите свой MyEtherWallet, окей? Okay? Вот, то есть это будет rc 20 токен, который прилетит на ваш кошелек. Хорошо? Вот, и, эм, да, то есть по ForArt, Art, уж мы здесь затронули, я последний раз разговаривал с ребятами до Нового года, ну, во время Нового года мы там поздравляли друг друга и все такое, то здесь у нас листинг планируется на... Конец, февраль, марта, марта. Наконец марта, то есть конец первого квартала. Да, то есть вот э, э, листинг произойдет э, сразу же на нескольких биржах и лучше бы, чтобы в этот момент уже ваши монеты были у вас в кошельках. Хорошо? Вот, То есть мы сейчас э, запустили это, то есть вы сейчас можете все добавить свои кошельки. Вот. Мы подождем пару недель и через пару недель сделаем начисление. Хорошо? Смысл понятен? И потом через пару недель, короче, еще раз, ну короче, раз в две недели будем делать начисление, потому что вот такая система. Вот И то же самое пройдет с концерт-пиар. То есть там тоже все готово. Листинг я еще уточню, но они тоже что-то на начало. Окей? Здесь все понятно, приняли, пойдемте дальше. Так, следующее, следующее, следующее, следующее, что очень важно. Да, обратите, пожалуйста, внимание, вот здесь мы написали слово «каталог». То есть, почему все-таки решили написать здесь каталог, а не marketplace, то есть здесь есть определенные отличия каталога от marketplace, то есть смотрите, у нас здесь есть разные стартапы, с которыми мы так или иначе работаем или готовимся к работе, да? то есть то, что уже показано, в частности, стресс-релит, я знаю, многие из нас ждут, те, особенно, кто были на мероприятии в Казани, то есть они видели и основателя, и как эта штука устроена, и, конечно же, обратную связь. Потом здесь у нас криптоноид, то есть мы после обновления уже дадим возможность людям торговать вручную самостоятельно, то есть кому это будет удобно, и, соответственно, сразу же появляется реферальная ссылка. И обратите внимание, что здесь у нас так как каталог, то есть опять же сторонний сайт, клиент уходит туда, и там он делает оплату. То есть тем самым мы выиграли для сообщества время, но тем не менее мы уже готовим весь функционал непосредственно маркетплейса. То есть, чем отличается каталог от маркетплейса? В каталоге мы показываем стартапы, с которыми мы сотрудничаем так или иначе, и человек может через нас перейти на их сайт и там сделать оплату. Соответственно, вся ответственность, все, что с ним связано, там, доставка продукта, ответственность, там, я не знаю, там, знаю, все лежит на их плечах. Маркетплейс – это намного более такая серьезное начинание, и для него нужно посерьезнее готовиться. С этим мы столкнулись уже на протяжении там последних полу, полугода, то есть когда мы уже интенсивно ну, заканчивали работу над самой внутрянкой, то есть как бы это все работало, и соответственно мы завели, как вы обратили внимание, два физических товара, это вообще просто не случайно, то есть нам нужно было подумать, как нам а, работать именно с коробками, которые побольше, то есть как идет доставка, как идет приемка, как идет обмен, распределение, холд и так далее, то есть там просто целая тонна всяких задач, то есть по факту на этих двух стартапах мы учимся грамотно, чтобы работал маркетплейс, то есть и а, второй это стресс лифт там чуть чуть проще, там у нас даже будет доставка частично, ну скажем, практически по всему миру вот так вот, если правильно сказать, да. Вот, поэтому нам нужны два этих физических товара, чтобы просто до э, это работать. Ну и, конечно же, они несут себе определенную пользу, и многие из нашего сообщества так или иначе этими товарами пользуются. И так, и так как это будет маркет то есть будет много, много, много товаров. Ой, я завис, меня слышно? Слышно, а то у меня как-то картинка подвисла, она что-то сломалась. Так, хорошо. Вот, Ну и другие стартапы, вы здесь то, что видите, мы сейчас допиливаем до или как делаем, до доинтеграцию. Так вот, обратите внимание, то есть это не говорит о том, что мы оставили работу на маркетплейсе или что. Не, ни в коем случае. Мы просто выигрываем себе время. Но над маркетплейсом мы ежедневно постоянно дальше работаем. То есть основная и главная цель и задача, чтобы это работало как независимая единица, и чтобы она полностью могла и принимать, и выдавать. Ну, самое главное, чтобы она могла работать с фиатными деньгами, то есть рублем, с евро и долларом. То есть для нас это крайне важно, потому что производители, которые, ну, как присылают заявки, у нас есть реально целый список с заявками, многие, большинство из них, они не готовы до ума работать с битком. То есть они как бы к нам лояльны, они говорят, мы хотим, да. Но мы не видим пока их готовности в плане технической и юридической, то есть в их зонах, в которых они находятся, как им это грамотно делать. Вот поэтому наша непосредственная задача настроить именно по, по приему средств и как бы это все, чтобы у нас работало. Так, все по marketplace, я думаю, здесь более-менее понятно. Мы это все все равно с вами будем детально разбирать на... В общем, у меня есть новость для вас, для всех, на самом деле очень хорошая, и Володя мне, наверное, да поможет, если я вдруг что-то не доскажу, вот. но все-таки, я думаю, что имеет смысл досказать. Пришло время, так как мы посвятим весь 2019-2020 год на популяризацию развития сообщества, то есть у нас будет очень большое внимание уделено именно партнерам, которые действительно хотят. И у нас с вами появляется отдельная группа. С чем мы столкнулись? То есть вот за это время становления, то есть всегда первый год это один из самых сложных. То есть я как профессиональный стартап, то есть я уже давно занимаюсь стартапами, я это знаю как никогда. То есть для меня было понятно, что в течение первого года так или иначе, каким или нет, произойдет фильтрация. Фильтрация происходит всегда в первый год. То есть какой бы стартап я до этого не делал, всегда эм, начинают все на подъеме, первой сложностью у людей начинается, там, знаете, где-то у кого-то забарахлил у кого-то что-то еще там или я не знаю короче прошел вот этот отсек грубо говоря да? вот теперь с чем мы столкнулись мы столкнулись что, с тем что есть реально классные люди у которых прям вот реально настроить все как надо но у них прервалась связь то есть они не видят то есть они не получают информацию которую мы должны получать то есть мы видим что многих партнеров не завели в группы там ну не в группы скажем а в канал, да, то есть вот, например, у нас 80 тысяч зарегистрированных пользователей, из них 50, чуть больше, чем 52 тысячи оплаченных пользователей, а в бизнес, ну или как, а в нашем канале на него подписано всего 6 тысяч человек. То есть, вот представьте себе просто, вдумайтесь, да, у нас получается около 45 тысяч человек вообще не получают никакой информации, потому что мы же с имелыми совсем этим не работаем, ну, понимаете, да, то есть вообще никакой информации. Когда человек не получает информацию, как вы думаете, с чем он сталкивается? Он сталкивается сам с собой и думает, что что-то все как-то стоит. Понимаете? Вот это нужно э, э, искоренять. Вот, соответственно, у нас, есть, э, у нас э, появилась с вами возможность, то есть уже 10 января э, у нас с вами появится дополнительный бизнес-чат. Э, что значит бизнес-чат? То есть бизнес-чат, он доступен не всем. Он будет доступен только э, партнерам, которые действительно приняли для себя решение, Стать успешными с сообществом, на базе сообщества или в сообществе. Да? То есть в зависимости от того, какое партнерство а, приводит этот человек. В общем, 10 января мы запускаем закрытый бизнес-чат для партнеров сообщества. Давайте так, что такое партнер сообщества? Партнер сообщества – это тот человек, который его популяризирует, да? то есть который рассказывает другим людям о возможностях и, соответственно, принимает участие в партнерской программе. Вот. Но в партнерской программе могут принимать участие и бейзики. ну, у них там, допустим, на одном уровне, да, там и базик плюсы, да, у них одно уровень, но у них уже есть бинар, то есть это люди с запасом, у них может быть есть там представление о том, что да, я, может быть, буду бизнес-партнером, а, ну, по крайней мере, я пока в бинаре заиму место, ну, и плюсом какие-то преимущества дополнительные с бейзик-плюса, да, вот, а, в общем, сейчас уже явно и понятно, то есть а, человек, а, который у нас, у нас сейчас появляется новая а, а, такая галочка, она называется называется «Профи Плюс», то есть все люди, которые все, все люди, которые стали партнерами сообщества, то есть с «Профи» или «ВИП», то есть это для них сейчас касается, то есть все, кто до, это их не касается, то есть мы не будем делать дополнительную какую-то работу, потому что эти люди еще не являются ну, как теми, которые приняли решение именно профессионально заниматься этой деятельностью, поэтому смысла нет. С Профи Плюса открывается возможность сделать апгрейд для этого чата, то есть что получит человек? Человек получает закрытый доступ, причем, обратите пожалуйста внимание, в течение одного месяца этот доступ будет открыт. И в чат можно добавиться, и посмотреть там какие вебинары проходят, и какая там работа проходит до определенного момента, в определенный момент Telegram выкинуть всех тех, кто не квалифицирован. Она просто, их, просто тупо дисквалифицирует из чата. Они могут снова зайти в этот чат, но вот их тут же мгновенно будет на автомате выкидывать. То есть это будет первая, первая такая граница. Вторая а. граница э, – это будет в кабинете. То есть все те, у кого включен а. профи плюс, смогут принимать участие на этих вебинарах, э, там, тренировках, прокачках, все, что связано. Кто будет заниматься? Люди практики: это э, Владимир Шерман, это Сергей Тишко, это Анатолий Илья, э, то есть основатели, и плюс э, топ-лидеры сообщества, которые действительно своей практической деятельностью показали, как у них работает. Да? Вплоть до того, что это будут иностранные партнеры, потому что многие не знают, многие думают, что только в русскоязычной среде мы развиваемся. Это не так. У нас очень хорошо развивается немецкоязычная среда, в частности, Австрия, и по я думаю, если вот вы зайдете сейчас на бонус вернее на промоушен, вы увидите, что самые активные участники бизнес-сообщества это как раз австрийцы. И я вам скажу, что испанцы тоже не сильно-то отстают. Да, то есть у испанцев реально сделали движение, и сейчас, с этого года, мы их здесь еще будем дополнительно поддерживать. В общем, суть в чем? То есть у нас, получается, есть профи, профи, да, и в тот момент, когда я профи, 10 января у меня в кабинете, там, где я нажимаю, там, где у меня будет, например, уровни доступа, у вас появится, вот там, где как галочки на дельту или там на матрице есть, да, то есть до апгрейдится, у вас появится еще одна галочка, апгрейд на бизнес-чат, да, то есть это профи плюс будет называться, да. То есть условия, чтобы здесь постоянно присутствовать, то есть что нужно будет сделать, то есть, ну, понятно, сначала апгрейд. Да? И вторым этапом а, вам нужно будет зайти в свой профиль, и в своем профиле а, там в нужный момент появится место, куда вы впишете свой телеграм-чат. То есть у каждого в телеграме, вы знаете, есть там собачка, например, Арсен, Арстамян, там, к примеру, да, вот это вот вам нужно будет писать в кабинете. И bot будет сравнивать. То есть если в кабинете соответствует, и он профиль плюс, вы попадете в чат. Если это где-то не соответствует, вас вынесет из этого чата. И второе, кстати, это очень хорошая новость, я не знаю, сейчас зайдет, она вам, оцените вы ее или нет, но я вам сейчас хочу кое-что рассказать. То есть мы приближаемся к следующему большому этапу развития самой платформы, то есть образовательной платформы. Вы все прекрасно знаете, мы с самого начала об этом говорили, что мы хотим сделать, чтобы это была децентрализованная, автономная организация. Но есть одно но. Например, обратите внимание, если мы сейчас на данный момент проводим, даже вот возьмем наш EasyBeezyLight, то мы используем Zoom и кроме зума мы еще используем с вами э, как это Hangout но теперь представьте себе такую ситуацию например а это у нас теперь закрытое мероприятие и могут быть только например профи плюс или только VIP участвовать но за счет того что стриминг идет где-то на стороне в частности например на Google э, на, на том же YouTube да что люди делают они нажимают копируют ссылку и дают другим ну Скажем, мы знаем, что некоторые это делают, то есть, ну, не все, но некоторые люди это делают. Так вот, новость заключается в том, что уже в этом месяце, то есть до конца этого месяца я буду принимать базовую версию стриминга своего. Что это означает? Это означает, что, допустим, если вы в бизнес-чате увидите, что вот завтра пройдет обучение, обучение у нас будет проходить на начальном этапе, ну, два-три раза в неделю, в будущем один раз в неделю где мы будем делать новости, где мы будем показывать техники, методы, как мы работаем, что мы работаем, точки контроля, то есть там, ну, как организаторы, команды, то есть там целый движ, короче, мы подготовили для вас, чтобы, ну, то есть основная, главная цель и задача, чтобы вы быстро шли к своим результатам, финансовым результатам, да, то есть не, то есть у нас, например, в этом году не стоит цели там. 100 тысяч человек, помните в том году мы говорили 100 тысяч человек? Нам нужно было 100 тысяч человек, но нас не интересовало сколько это будет доходная часть. В этом году нас интересует сначала доходная часть, а потом количество. То есть чуть-чуть поменялось Короче, в чем суть? Теперь представьте себе такую ситуацию. Вы выходите на стриминг, и он прям в кабинете работает. Без YouTube, без Vimeo, без Hangout, без ничего. Это своя закрытая система, которая только для участников сообщества. И там все уровни доступа соблюдаются, там очень сложно это видео будет скопировать. Понятно, если кто-то захочет, он сможет там как, -то. но это будет все непрофессионально. Это будет э, не так просто, как сейчас. Но что самое интересное, на лайф-трансляцию, которая идет в лайф, никто не сможет попасть, если у него нету подходящего уровня доступа. И э, почему это хорошая новость, сейчас я вам еще раз поднамекну, чтобы было примерно понимание. А, кстати, сейчас же экран, наверное, мой видно уже. Давайте подрисуем с вами, а ты уже соскучился по рисованию. Вы как по моим рисовалкам еще не соскучился? Я все время на Арсена смотрю, чего там соскучился, не соскучился, я не знаю. Наш создатель чемпионов мира. не соскучился. Сегодня посты твои читал, думаю, блин, гордость такая красавчик. А, кстати, вот Арсена вот можно всем поддержать. Это человек, который воспитал чемпиона мира по кудо. То есть в Японии его ученик занял первое место. Чемпион мира и тренер чемпиона мира. Арсен, все, я работу сделал, ты сейчас тебя, как договорились. В общем, евро. Не, правда, мне очень приятно, что ты действительно очень большой молодец, и это, я считаю, большая заслуга, и такое сделать, это очень круто. Спасибо спасибо. Приятно, что такие люди, есть в сообществе. Давайте, где моя А, Карандаш мой. Так, хорошо, приступим. Теперь представьте себе такую ситуацию. Спикер проводит uh, вебинар ну или там прямую трансляцию не знаю как мы это будем называть у нас теперь все свое поэтому <laughs> не знаю как назовем не суть вот он это все дело проводит а вот здесь вот много людей много людей которые говорят вау классно мне вообще так понравилось хотелось бы с удовольствием я еще маленького человечка нарисовал потому что у нас сразу не Детки тоже, если в плане. Вот. И теперь, короче, у этого человека, например, назрели какие-то вопросы. И он хочет, ну вот, я не знаю, там побольше погрызть с этим спикером, то у этого человека у него появится вот-вот в кабинете почтовый ящик. Но ну, что самое интересное, у вас тоже. Окей? Okay? И в первом обратите внимание, на первом этапе вы сможете, ну, или мы с вами, участники сообщества, сможем писать письмо этим спикерам, которых мы посетили вебинар. Но это еще не все. В письме вы сможете написать, например, уточняющий вопрос или, например, такой вопрос, ну, например, личная консультация. Как вы думаете, у нас есть люди, которых, вот, например, какая-то отдельная тема могла бы поглубже заинтересовать? Есть такая тема? Конечно, есть. Так вот, теперь, в чем фишка? Теперь вы пишете письмо и говорите, вот я хочу там приватные занятия, например, три занятия по часу. Спикер смотрит на, на письмо, смотрит на вас, говорит, ну, я готов. Цена там, например, там такая-то, да? то есть вы сами определяете, то есть, э, ну, вернее, сами со спикером договариваетесь, грубо говоря, да? Но теперь для чего я это рассказываю? А вся фишка в том, что э, он, когда вам отвечает назад, это своего рода уже идет договор. То есть он говорит, например, 3 часа, э, например, э, там, среда, например, среда, там, 15 число. Там, в 16.00. Все. И вот это, вот, грубо говоря, ваш, ну, я так образно прорисую, это ваш договор. Чтобы вы понимали, то же самое, тут те же самые процессы мы готовим на смарт-контракт. То есть, когда сообщество будет э, работать на смарт-контракте, в тот момент, когда спикер будет отписываться и в определенные поля вставать, вставлять данные, это все будет прописываться прямо автоматом на заднем фоне в смарт-контракте. Для чего нужен этот смарт-контракт? Наша задача защитить спикера и защитить пользователя. Пользователя от а спикера, от а спикера от а пользователя. Классная да, штука. Для чего это делается? Например, часто бывает такое, что спикер с кем-то договорился, а тот, например, получил какую-то услугу и не получил за это вознаграждение. Или бывает наоборот: мы где-то что-то оплатили, да? например, одно занятие получили, а на второй спикер пропал. Если вы думаете, что такого нет, это есть, поверьте, просто доверьтесь. Это реально на этом рынке присутствует. Наша теперь задача создать комфортную среду и для спикеров, и для людей сообщества. Как это делается? Вот здесь мы договорились на какое-то точное время. Да? Все, вот у нас принято, мы это знаем. Теперь смотрим вариант номер один. Спикер э, выходит вовремя, а этот гражданин не выходит. Что произойдет в этот момент? Да, система, у нас свой стриминг теперь, помните, да? И наш, э, наша система видит, что спикер был вовремя. Так ставит ему галочку. Он, допустим, в 16.0 уже был на звонке. А этот, например, опоздал на 15 минут. Ой, что это за буква? Ха, непонятно. Как ее удалить? А этот, например, опоздал на 15 минут. Этот опоздал на 15 минут. Это первый вариант. И давайте второй вариант рассмотрим. Когда, наоборот, спикер не вышел на связь, а, например, его ученик Вышел на связь, то есть он вовремя вышел. А, теперь, как будет работать система? Ну, я вам так сейчас образом приведу, чтобы логика была понятна, а все точные цифры, детали, вы все равно это уже в белом листе дальше увидите, то есть когда какие-то функции будут дополнительные добавляться. Что происходит, например, во втором варианте? Этот вышел вовремя, а этот не вышел вовремя. Но, допустим, он опоздал там, до 15 минут, то есть ну, там через 10 минут он вышел на связь, то он получит минус, ой, например, минус 20% гонорара который был договорен заранее. Во-первых, как только он ему отправит письмо с подтверждением, и этот его примет и откроет, и поставит галочку «Я согласен», в этот же момент у этого человека сумма X спишется со счета. Она прям списывается с его счета, иначе договор не состоится. Пока у клиента нет денег, как он будет ну, гарантировать, что он ну, заключил договор? Да никак. Спишется со счета, но не выплатится ему. Почему не выплатится ему? А если он не выйдет на связь? Поэтому мы должны защитить пользователя. Если он не вышел на связь, то пользователь получит деньги назад. То есть логика понятна? Вот. И для этого нам нужен свой стриминг в том числе. Теперь мы сами, мы сразу же видим, спикер вовремя не вышел, 20% меньше гонорара. Второй раз не вышел. Причем этот же человек может сразу же решить отказаться от дальнейшего. Все. И Потому что он теперь виноват, а не этот, понимаешь? Если они там лично договорятся, они могут заключить новый договор и выйти. Если не договорятся, то наш пользователь защищен. Понятно суть, для чего это нужно? Давайте теперь посмотрим с другой стороны. А с другой стороны, наш, наш спикер вышел вовремя, а этот опоздал на 15 минут. Так вот, если этот опоздал больше, чем на 15 минут, спикер получит весь гонорар в полном объеме за этот урок. Он выходит на второй урок, этот опять не вышел. Второй гонорар получит, за, как будто провел весь урок. Ну, суть ясна. Теперь нам это все можно контролировать у себя. Вот. И еще, чтобы было понимание, то есть, ну, насколько этот сервис, то есть вот сейчас мы делали нагрузку тестирования, вернее, тестирование на нагрузку системы, то есть уже сейчас мы можем, у нас может 50 спикеров одновременно проводить вебинары на 1000 человек. Это нормально, дофига, короче. <с> То есть за это время, пока, пока эти, такое количество спикеров набирается, ну, пока такой объем информации через сайт будет идти, мы допилим так, чтобы это было и до 10 тысяч человек и больше. То есть основная задача – это больше. Ну, вот такие вот новости, я не знаю, насколько это понятно. Я вам так скажу, с тех технологической точки зрения, с точки зрения позиционирования, с точки зрения удобства и для спикеров, и для участников это круто. И что самое интересное, самое главное, что это круто для партнеров сообщества, которые оплатили свой взнос. Да? То есть утечка информации будет идти минимально. Ну, как-то кто-то, наверное, что-то будет еще пытаться. Ну, мы как бы за нечистыми людьми не сойдем, у нас просто времени на эту вату нет, реально. Вот, Это одна из новостей. А теперь, так как мы отвлеклись, я вам все-таки хочу дорассказать о... Володь, ты меня, если что, там с цифрами, потому что ты же по математике, я-то больше по другой... То... То схему прорисуй как раз, да, вот ты как раз с карандашом это будет хорошо mm -hmm. получаться. Ну хорошо. А, то есть смотрите, у нас появляется вот эта галочка «Профи, профи плюс». Она будет называться «Профи плюс», это отдельный продукт. А, то есть он, а, он, а, он у нас будет раз в год оплата. Раз в год. Почему? Потому что это не такая работа, которую мы один раз сделали, и все. Это постоянно живой, ну, как прямой коучинг. То есть, если мы, например, один раз сделали взнос, да, но ну, нам же надо и второй год это делать, и третий, четвертый, пятый. То есть люди, кто сюда вкладывается, они должны быть э, оплачены. Но даже этого не произойдет. А произойдет то, что, допустим, вот эта галочка она стоит сколько у нас там было? 0,015. 0,2015. 0.015.0. 0,15. Да? Mm -hmm. Это в эквиваленте сейчас что-то около 50 долларов. Ну, то есть, понимаете, какая-то мелочь. Около 50, да, что-то бывает? 50, там, 55. Мы 5, 5. это до Нового года делали, и я как бы сейчас вчера только с праздником вернулся, поэтому… Ну, у меня есть записки, ничего, нормально. А теперь смотрите двух-трех раз от топ-лидеров и основателей, понятно, прокачка, то есть основная цель – это помощь партнерам сообщества в создании множественных источников дохода. Вы, наверное, обратили внимание, что популяризация сообщества – это не единственный источник дохода в сообществе, хотя их там много, но это не единственный. То есть у нас появились также всякого рода контрагенты, там, я не знаю, тот же STC, там еще несколько стартапов, то есть где человек может выбрать и развиваться именно там. То есть наша задача, чтобы партнеры не зациклены были, только, только популяризировали Easy но а популяризируя изи, развивая разные бизнес-направления. Да? То есть когда у человека есть разные источники дохода, он более независимый, он более стабильный, то есть у него, даже если где-то одно из направлений вылетает, друзья, мы же сами в бизнесе, мы все прекрасно знаем, что мы не знаем того, чего мы не знаем. И если что-то работает, вообще не факт, что это будет завтра работать. Тренд сменился, я не знаю, атака какая-то произошла, еще что-то, еще что-то, не знаем мы. Да? Конечно, мы, у нас есть определенные критерии, мы следим, чтобы все было корректно, там, но тем не менее. Вот. И основная наша задача сделать так, чтобы у наших партнеров было несколько источников доходов, поэтому даже если где-то какой-то там выпадает, ничего страшного, ничего не изменилось, все у нас, то есть по факту изменилось, что у нас освободилось время, и это время мы заполняем на, на создание дополнительного источника. В общем, условия, да, смотрите, профи плюс, и должна произойти оплата. И третьим вы добавите еще у себя в кабинете, грубо говоря, свой Телеграм, и тогда вы уже туда залогинились. Все, у вас появилась эта галочка, вы квалифицированы на этот чат, и с вами пойдет уже ну, как индивидуальная прокачка. Очень важно обратить внимание на что? Все 100% средств, которые здесь примутся, они распределятся между участниками сообщества. Но ну, это по традиции мы же знаем, то есть сообщество создается для людей, то есть не для... там. Меня, в частности, там, не для Володи, а для всех людей. То есть, кто не помнит, я напомню, у нас в системе одинаковый статус, как и у любого другого участника сообщества. Единственное, что мы, помимо того, что все делают, мы берем на себя еще какие-то дополнительные обязательства и как реализуем, ну, все-таки мы были основоположниками этой идеи, и поэтому, в общем, мы здесь. В общем, смотрим дальше. Теперь пойдемте вот к интересному. То есть, 100% сеть, я думаю, это нормально, да? То есть, ну, удобно же. Будь здоров. Вот. А теперь, а теперь смотрите внимательно, что произойдет еще? У вас появится плюс 15 уровней унилэйбл, да, или как? Линейки. В линейке. Вот. Плюс 15 уровней в линейке. Это Жесть, как много. То есть, ну вот, кто с математикой дружит, там прям нормально, получается очень круто. Это сделано специально для того, чтобы люди, люди, которые приняли ну, как для себя решение, что да, все, я профессионально буду это дело развивать, в частности, все, что касается общества, чтобы у них в кошельках прям нормально было. Часто бывает такое, вот смотрите, у нас же есть пинар, да, и есть матрицы. Да, но ну, есть уни ну но уни всего на 5, то есть 5 уровней, все, в на начальном этапе все заработают, все круто, а потом пошла глубина. А потом часто бывает такое, что у одного лидера, у две, например, сильные линии, и обе сильные линии ушли в одну ногу. Знаете, что такое бывает? Но по факту он же не может их бросить, он с ними помогает, он с ними заморачивается, он там что-то дальше делает, да? но а за это не получает вознаграждения. Ну, теперь будет, потому что до 20 уровней, пока он доберется, там как бы уже денег на все хватит, вот. Это тоже. На каждый уровень распределения по 0.001, да? Да, то есть, чтобы было понимание, например, начиная с 6 уровня, 6, 7, 8 и до э, 20 суммарно идет распределение по 0.001 BTC. Окей? Okay? Вот. С этими людьми мы прям будем конкретно индивидуально заниматься, и здесь нужно следующее себе представить. Так, это мы все прошли. Вот, здесь будет следующее, нужно себе представить. То есть у нас сейчас есть VIP партнеры да? но они ну, как, не способны и не хотят развиваться. То есть они могут это использовать или не использовать это дело каждого. Поэтому сделали отдельное, то есть мы хотим своего рода провести аудит сети. Аудит сети означает, что мы хотим видеть, кто активный и кто хочет дальше двигаться. И именно этим людям мы хотим подарить свое внимание. Суть честна здесь. Ну, Смысла нету, я думаю, толкать кого-то, кто действительно не хочет. Те, кто действительно хочет, они вот здесь вот отметятся галочкой и зайдут в чат. Чат мы вам сегодня предоставим в группе. В этот чат сегодня могут еще попадать все. Ну, как только включим бота все из него вылетят, останутся, только те, кто -то действительно хочет. вот И, соответственно, мы хотим это сделать вместе со стримингом, потому что как только появится стриминг, то есть это все будет просто э, реально, эксклюзивно, индивидуально для э, вас. Вот, это я хотел поделиться. Так, что у нас еще было? А, да, теперь может возникнуть ситуация, что у нас кто-то... Э, давайте вот, например, да точно прорисуем, вот как Володя сказал. Сейчас я это сохраню. Здесь еще такая ситуация может возникнуть. Там, допустим, как-то вот так вот. Да? Там так может быть. Там без разницы как, на самом деле. Лишь бы, ну Понятно, что Unilevel это не бинар. Да? То есть вот. Здесь какое, что может быть произойти? Вот здесь, например, стоит Эдуард. Эдуард говорит, о, круто, все, я хочу, галочку отметил. А этот пропустил, прощелкал, передумал, где-то переехал, еще что с ним произошло, я не знаю, ничего не сделал. А вот этот, например, раз и э, тоже сделал. И вот этот, например, раз и сделал. То если этот не сделал, то комиссия просто пролетает мимо. Здесь очень просто. Но здесь может быть другое. А если кто-то еще в отпуске, а если кто-то еще там, я не знаю, ну, не услышал, не посмотрел лайф, кто-то из партнеров не предупредил, для того, чтобы вот это вот пролетание не произошло с людьми, которые... Ну, действительно настроенный и с сообществом и хотят дальше двигаться возьмем две недели до 17 января у всех будет возможность закончить эту ну, определиться для себя хочу или нет окей все кто до 17 числа определились начисление первое именно поэтому, по этой галочке пойдет 17 января поэтому все кто успеет их всех насчитает все кто после не насчитают здесь понятно или нужно дообъяснить? Я думаю, здесь ну, предельно понятно, то есть он как бы две недели после недели, после Нового года еще две недели, и <связывая>, как бы еще не проснуться, ну ладно, даже если это произойдет в тот момент, когда он все-таки решит, там пусть там через 5 там, недель, например, или через 6, с того момента, как он решит, у него пойдет начисление, то есть после первого начисления это все будет работать в автомате, так как мы знаем ранее. Вов, я что-то еще не учел, может быть, или может от себя пару слов добавить, то есть... Да, очень важно, ребята, что сейчас а, эту информацию получили лидеры а, 3 да. числа. А, мы начали работать уже с 3 числа. Вот Теперь сегодня мы ее повторяем, 7 числа. На следующем лайфе мы опять это повторим. И у вас еще через, а, получается, а, 14 да, и 17 там еще полнедели будет для того, чтобы вы успели все а, проплатить этим 0,00. 15. Не все. Это не для всех. Да, да, Я хорошо. хочу сразу же, чтобы да. было определение. В чат попасть трудно, ну, почему трудно, потому что все-таки надо, ну, как проапгрейдиться, в него попасть, все. А вылететь из него легко. Да. Будете хулиганить? До свидания. Ну, если вы пришли сюда заниматься безделием, до свидания. То есть, ну, как бы это не, ну, запомните это. вот Это будет финансовый год. У нас нету времени на всякую вату. Мы займемся с вами эффективными действиями. И, а, а, и вот здесь вот именно прокачка будет идти от, от нас троих и плюс от топ-лидеров, которые реально показали, как у них работает. Ну, чтобы было понимание, ребята, вот для вас а, воспроизводство образа, что там будет происходить. Например, вы хотели бы, при, чтобы к вам пришли на презентацию 10 человек, а из них подписалось 14. Вот чтобы вы понимали. Это вопрос, а как же так? Или, или, или по-другому провокационная штука. Да, мы хотели бы, чтобы к нам пришло там 10, а подписались четверо. Но вот в этой группе вам скажут, а вам не надо на презентации 10. Знаете почему? Потому что там вы 10 не успеете обработать. Соответственно, половину, больше, чем половину работы вы сделаете в холостую. То есть весь, вся работа этого чата будет направлена на то, чтобы опыт мой, опыт Владимира и опыт Сергея передался вам. В максимально удобной, комфортной ну, к форме, чтобы это было понятно, у вас будут домашние задания, у вас будут точки контроля, у вас будет целый движ. То есть там, то есть вот я сейчас готов поделиться своим опытом. Ну, многие люди, вот я когда с ними разговаривал, я у них задавал им вопрос, в том числе нашим спикерам, вот как вы думаете, надо людям те знания, которые есть у меня, которые я за 20 лет в бизнесе собирал или нет, все одиногласно говорили да. Я вам просто приведу пример, то есть есть методика одна, вот я по этой методике работаю, я по этой методике недвижимость продавал, сетью маркетингом занимался, Мы ну, сообщество, вот, вот, в частности вот сеть, которая пришла через меня, я строил по этой методике, но если вы обратили внимание, я очень мало времени посвящал именно рекрутированию все, что с этим связано. В общем, чтобы было примерно понимание, то есть стоит ли нас слушать, а меня, Володю или Сережу, то есть это все люди, которые покажут свои компетенции прямо на этих закрытых встречах. Ну, все детали мы покажем, понятно, уже после, со своим но тем не менее, чтобы вы понимали. Вот представьте, мой личный рекорд. Один месяц профессионального рекрутинга и сопровождения. Один месяц. Один месяц. Летний месяц. В августе. Знаете, же, что в августе никто не работает обычно? Лето. Что в августе работает? А я работаю. 20 000, больше 20 тысяч человек организаций. Ну, для одной компании это дело. Да? 4,5 миллиона товарооборот. Окей. Okay. И в монетах я получал больше, чем на 3 миллиона денег за один месяц работы. Вот среди вас есть люди, кто хотел бы узнать, как это делается? Ну вот я как раз этим и буду с вами делиться раз в неделю. Володя поделится своим опытом. Колоссальный опыт, я просто не буду его озвучивать, он сам, просто я-то знаю, что он делает. Но он сам решит, что открывать, а что нет. Вот, и также Сергей. Это люди просто с колоссальным опытом, с практическим опытом. да, Не просто вот болтовня там. Пойдите туда, не знаю куда, зачем, как принесите то и тогда у вас будет счастье. Этого психопатства здесь вы не увидите. Здесь вы увидите конкретные практические действия и задания. Вот для этого создан этот чат и этот продукт. Окей. Я думаю, предельно понятно, Вов, если вдруг что есть. Сергей? Да, да, все, все а, Сергей, пару слов. Я почему-то да. вот Сергей не видно было. Да, Сергей. Я думаю, что тут предельно ясно объяснили, добавлять ничего не буду. Я считаю, что это колоссальная возможность и нам определиться, с кем комфортно и удобно работать, и тем, кто действительно желает в этом году создать свои новые результаты. Есть возможность... Круто присоединиться. Стоимость, которая определяется здесь 0.015 биткоин это вообще как бы ни о чем. Но самое главное здесь получить и доступ к знаниям, да и доступ к информации, и доступ к 20 линейкам что это немаловажно финансовом смысле. Я думаю, все понятно. Супер. Ну, тогда продолжим. У еще есть два анонса небольших и. Я, наверное, сейчас еще попрошу, чтобы нам подсоединился Артур. Но пока он подсоединяется, я вам расскажу, что нас ждет в ближайшее время. Совсем скоро у нас с вами будет юбилей сообщества, наш с вами первый год. Первый год, где мы официально проработали целый год. Да? Смотрите, вот у нас, если вы обратили внимание, стали начисляться баллы в кабинете, но там еще нет описания. После апдейта, вот мы сейчас готовим про апдейт, вы увидите описание, что и как происходит. То есть не все еще это видели. Ну, здесь, наверное, мне нужна будет помощь Володя и Артур, вот чтобы вы нам рассказали, что за активность в популяризации сообщества и что за баллы не начисляется и в чем преимущество тех людей, кто собирает эти баллы. Артур, ты с нами, Володя. Да, я здесь. Да. Я думаю, Володя расскажет про саму акцию, которая у нас в кабинете отображается. А я уже детальней, где можно будет приобрести. Билеты на мероприятия. Сколько они стоят, да. вот, где будет проходить мероприятие? Да, ребят, вот как раз <coughs> экран, да? Угу. То есть я повторюсь еще раз: мы до Нового года объявляли промоушен, который запустился у нас с 17 декабря по 17 марта. Он будет у нас идти три месяца. Этот промоушен промоушен заключает. В себе активность партнеров сообщества. То есть те люди, которые реально покажут, приглашая к себе на первую линию партнеров, реально покажут в действии, на что они способны. Тем более, что интересно, делая ту деятельность, которая реально нужна для их бизнеса, они получают дополнительные возможности, Володя. Да, да. Дополнительные вознаграждения, да, и дополнительные поощрения, дополнительные источники дохода. Вот, это очень тоже важно. И теперь представьте, ребят, раньше мы как подходили к вопросу? Ну, делали командные, там, лидерские промоушены, да? Ну, вот для того лидера, для того лидера. И одни и те же люди постоянно сначала вырвались, и одни и те же люди выигрывали, да? А сейчас мы хотим показать в равных условиях для каждого абсолютно человека, кто приглашает на первую линию, кто действительно работает, кто то э, э, если не мог, научился, а кто если мог, но забыл, вспомнил, действительно, что надо делать. И этот промоушен нацелен именно на это. И по результатам, по тому, сколько вы людей пригласили в свою первую линию, именно э, начиная от бэсика, заканчивая VIP, да, там э, VIP э, с вторая дельта, третья, четвертая дельта, то есть это все будет учитываться. Вот берутся баллы. Собираются баллы. Есть таблица, где каждая, каждая квалификация, каждый приглашенный, он определя, на него начисляется балл. Вот здесь, вот, если мы рассмотрим сейчас вот первое место, Рене, да, 58 баллов. Это означает, человек пригласил ВИПов, сколько, да? вот Профи, вероятно, Не может... будет, там легче будет отталкиваться, но сейчас… Да, да, оно, оно выйдет еще. То есть вот у нас уже есть. И у нас это распространяется на 51 первых мест. То есть 50 э, человек, 51 первых мест получат бесплатные билеты. Э, да, да, как они распределяются? Первые три места получат VIP-билеты, первое место получат VIP-билет э, и плюс, э, плюс значит, оплату отеля, трансфера самолета, авиаперелет да? Да, авиаперелет, да, вот, на две а персоны. Да, да, на две персоны, это очень это первое место. Второе место, это люди получат также VIP-билет, этот человек получит то же самое, авиаперелет, трансфер, отель, вот, и на одного человека, таким образом. Да? И третье место человек получит uh, VIP-билет и просто отель. Yeah. Да, yeah. да. Вот ну, таким образом, да. Но С, у нас и... есть еще четвертое и десятое место. Совершенно верно. С четвертого по десятое место ребята получат VIP-билеты. Да? А Потому... почему vip ценные? Для чего? Ну, почему vip надо быть? Вот. Это очень важный момент. Конечно, очень... интересно же, Да-да-да. Давайте мы это самое сейчас обратимся еще к этому моменту. Дело в том, что VIP-возможность, она и называется VIP-возможность, это всегда... Дополнительное, это не просто так какая-то информация или какое-то дополнительное, дополнительное поощрение, это дополнительная возможность поучаствовать в специальных мероприятиях с топ-лидерами. Да, это э, дополнительная возможность по, э, ну то есть я думаю, что надо здесь добавить еще, да, э, э, я только тебе сейчас хочу обратиться, что там, э, наверное, мы сейчас э, еще не будем говорить все или уже Нет, можем сказать. Ну сюрприз должен остаться. Но да. давайте так вот, э, сразу же сначала, вот изначально помните мероприятие в Казани. В Казани у нас были стандартные места и VIP-места, то есть стандартные места, было все круто, посидеть там, кофе-брейки общая часть, и общение там на паузах, это все круто. Но вот у VIP-участников у них было чуть, чуть другое, они смогли пообщаться с основателями разных стартапов, таких как «Концерт PR», это «Володя» и «Сергей» были в доступе, где в обычном зале вы обратили внимание на до доступа, практически не было, потому что очень много людей, да, то есть это отдельное там питание, отдельная зона продукцию получили сюрприз отдельный кто-то из випов получил какую-то продукцию ну вот у нас я сейчас не помню сколько там в казани VIP билет стоил но факт в том что людям а, подарили подарков только на 190 евро чтобы вы понимали да то есть ну, вот мы ну так далее ну и здесь конечно же будет не исключение ну и плюс сюрприз еще один для випов с вами мы что-то другое еще сделаем что мы еще раньше никогда не делали вот, да, наверное так. Володь, а что произойдет с теми, кто занял вот в этой таблице с 11 по 50 место? Эти ребята получат стандарт, билеты стандарт бесплатно, да? для тех людей, кто заранее купит, он же не знает, выиграет, не выиграет, то мы, значит, ему компенсируем эти затраты, вот таким образом. Супер, все понятно. ясно. А, Артур, если я тебя сейчас смогу подключить, потому что ты у нас занимаешься непосредственно операционной деятельностью, скажи, пожалуйста, места ограничены или может быть неограниченное количество людей на мероприятии? Места ограничены, и скажу больше, что у нас отель выделил всего 100 комнат именно для тех людей, которые будут проживать там, где будет проходить мероприятие, то есть это примерно 200 человек. То есть в одной комнате там 2-3 да, человека могут проживать, да. А, вот. а все остальные участники, которые приедут на мероприятие, они не смогут проживать в этом отеле. А у них будет возможность посетить мероприятие также. Вот. А, ну, единственное, им нужно будет приобрести. В соседнем отеле где нужно будет размещаться. Да, и в соседних отелях нужно будет размещаться, да. Да, Это уже чуть-чуть недостаток, потому что мы себе билеты уже и основатели стартапов, с которыми едем, зарезервировали там. Да. Но это дополнительная возможность пообщаться будет также с основателями это да, другими это лидерами, это, да. Конечно. Это, да. да. Вот. А еще бы я хотел добавить по отелю информацию коротко. То есть Давайте. у нас была небольшая заминка, а в итоге мы изменили даты. Изначально были запланированы шестое, седьмое апреля 2019 года. Сейчас а, дата сместилась на один день вперед. То есть 7 и 8 пройдет мероприятие а, в Турции. Отель Адалия Элит Вара 5 звезд. Вот. А, и билеты на мероприятие можно будет приобрести на нашем сайте для мероприятия. А позже всю информацию мы разместим в нашем телеграм-канале. Вот. А билеты на мероприятие стандарт будет стоить 87 евро. А VIP-билеты стоят 250 евро. Окей. Okay. Да. Так, все. А билеты, Артур, скажи, когда можно будет заказывать? Билеты, билеты можно заказывать уже прямо сейчас. И оплачивать mm -hmm. также. Отлично. Супер. Я знаю, что австрийская команда уже больше 15 билетов прикупила. Да. Интересно на них посмотреть. Как вы? <laughs> Причем эти ребята... Вот Артур мне в помощь. Один раз я ездил туда в одного, один раз я ездил туда с Артуром. Да, да. Артур видел, какой тренинг я им провел. Ты же помнишь, да? Конечно. И вы знаете, они ничего другого не знают, они только это действие делают. Ну, а результаты вот вам, пожалуйста, на лицо. Вот. Поэтому добро пожаловать в бизнес-чат, В бизнес-чат я поделюсь, чем я там с ними занимался. Окей? Okay? Так, хорошо. Это мы прошли. Давайте посмотрим следующий еще анонс, тоже считаю это крайне важный. Гуру блокчейн форума в 2019 году. Это у нас 1000 плюс участников, плюс 25 спикеров и плюс 100 стендов. А в спикеров посмотрите. Ну, Евгений Романенко это один из наверное, самых популярных ведущих, ведущих на разного рода блокчейн форумах. И так как он это делает, это супер. Надежда Сурова, член экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям. Илина Сидоренко, эксперт Госдумы, в экономике ожидается подтверждение части, то есть сейчас мы ждем подтверждения, но там, судя по всему, все нормально. Макс Крупушев, помните, да, то есть человек, который нам укреплял позиции именно по криптоиндустрии и все, что с этим связано. Обратите, пожалуйста, внимание, два основателя 10 долларов Баффета, помните? Парни приедут, расскажут, поделятся своим видением. Ну и многое другое. Вы почитаете здесь, что все есть. Список спикеров постоянно пополняется. Но у нас уже более-менее хороший состав. Но тем не менее, дальше формируется еще и, если вы здесь обратите менторы внимание, то есть кто является менторами, тоже будет крайне интересно. Здесь вы почитаете все тонкости и детали. Ну что самое интересное, мы сможем с вами там все встретиться, потому что меня тоже пригласили как спикера. Спасибо за приглашение. Так, вот. Но здесь есть еще одна штука. Давайте вот сейчас по деталям пройдем. Артур, вы там что-то есть для партнеров сообщества, там какие-то преимущества, кто будет на блокчейн-порт в 2019 году? Да, есть два преимущества на самом деле. Первое преимущество – это то, что для всех участников сообщества Изи скидка на билеты 40% до 31 января. Вот. Вот. Второе преимущество это то, что все наши участники сообщества Изибизи смогут посетить еще дополнительное мероприятие, которое пройдет не 17 марта, а 16, а день до, а также в Санкт-Петербурге по, по SmartTradeCoin. То есть это будет дополнительная возможность получить инсайдерскую информацию, пообщаться с основателями проекта, в том числе Анатолий Ставов. Да. В общем, смотрите, за день до будет мероприятие, на котором приедет Вальдемар, Денис и, ну, понятно, мы там тоже будем, Володя там, Сережа, я. И будет отдельное мероприятие, где мы сможем напрямую позадавать вопросы и поработать с основателями Smart Adquare. То есть у нас завтра с вами будет апдейт вы увидите, какие дополнительные возможности мы получили, да? то есть это действительно дополнительные хорошие финансовые возможности, то есть, я, наверное, сейчас деталей рассказывать не буду, пусть это будет небольшая интрига. Что же нас все-таки ждет завтра? А завтра будет еще одно целое направление, которое будет представлено, поэтому будьте там вовремя. Сайт, где вы можете заказать билеты, это гуру-блокчейн, guru-blockchain.com это так называется сайт. И э, здесь промокод вы можете использовать при заказе. То есть промокод изи-бизи да, да. да, это для вас. То есть специально сделано посложнее название. И э, с этим промокодом вы получаете скидку на участие на оба билета, да, то есть, и на VIP, и на простые. Да, все да. верно. Окей, отлично. Вот. И соответственно, любой, кто приобрел стандарт или VIP, то есть эти люди на мероприятия, которые будут проводить Smart Trade Coin, им не нужно будет делать никакую оплату. То есть они уже туда включены автоматически. Ну, это, наверное, с моей стороны все. Если у Володи есть что добавить, у Сергея, то сейчас как раз самое время. И сейчас я бы еще хотел с удовольствием, так как у нас первый год, и наверняка, может быть, мы не все учли, может быть, у кого-то какие-то вопросы, я с удовольствием на эти вопросы отвечу. прям сейчас. Володя может... Давайте, ребята, сейчас, наверное, вопросы будем отвечать. У меня тоже пока сейчас в начале года... У нас работы много. Вот что я хочу сказать, ребят. Мы наметили очень большой график. Очень много событий будет. Насыщенный год. Ну и, естественно, это год под эгидой действий. Это же факт. Да? Вот. И поэтому представьте себе, что когда вы осваиваете техники, какие-то методики, применяете. Это требует э, фокуса, концентрации. Вот. Это очень важный момент. И поэтому сейчас я вас призываю всех вот от меня этот год использовать как раз максимально для, э, в свою пользу, да, для себя. Да. Теперь, смотрите, у нас наверняка сейчас идет задержка, если кто-то пишет, то я только сейчас это буду получать, наверняка. Вот я сейчас просто вижу, а вот Балатбек написал вопрос, «Анатолий, будет ли разработан свой официальный баннер сообщества?» Дефинируйте, uh, пожалуйста, что вы имеете в виду официальный баннер сообщества. Это, я не знаю, для чего, для стенд где-то на выставке или баннер для онлайн рекламы, для чего баннер, я вот не до конца просто пойму. Uh, uh, все что касается маркетинга, давайте пока еще вопрос пишутся, я вам скажу так, uh, в 2018 году мы вообще не заморачивались за маркетинг. Вы обратили внимание, нету ни рассылок, нету там каких-то лендингов, нету там ничего это делалось все не случайно. То есть нам, ну, в общем, то, как развивалось общество, это было, можно сказать, по плану. Чуть-чуть мы не вписались в план, то есть у нас у нас мы не вписались в план, ну, было просто несколько сдерживающих моментов. Ну, например, один из сдерживающих моментов 25 мая вступил новый закон в действие и о, о, храни... о, как он был, правильно? О, о хранении личных данных пользователей, там, потом всякие там вышли условия, как это надо делать. Короче, это просто целая тонна работы, которая добавилась, на которую мы вообще просто ну, как вот не рассчитывали. Да? Вот. Ну и там тонна всего другого. Вот. Но в этом году, в 2019 году, мы реально готовы для глобальной популяризации. Да, то есть у нас э, все тесты пройдены на нагрузку, там, короче, все разработано, то есть сейчас мы можем принимать большое количество людей, и поэтому мы займемся сейчас маркетингом. Ну соответственно, маркетинг включает в себя разного рода баннеры, а причем использовать можно будет только официальные вещи, только от нас, э, э, а в, там, вручную нельзя, или можно будет только подтвердить, если вам разрешили, так, и так далее. Это вообще. Ну, в общем, Готовьтесь, в этом году все будет. Сори, как попасть в этот uh, телеграм чат и как провести оплату за него. Uh, смотрите, пока не надо. То есть, сегодня мы вам просто сказали, что это будет. С 10 января мы начнем. Uh, вы uh, сможете зайти в кабинет. В кабинете... Uh, именно вот back-office easy, там вы сможете нажать на уровни доступа и у вас там будет галочка профи плюс, на нее ставите, открывается окно, делаете оплату, подтверждение проходит, все, вы квалифицировались, чат вы получите, чат вы получите там же, я сейчас точно не знаю, ну, короче, вам будет заставлен чат, вы сможете туда уже зайти. То есть это все будет с 10-го числа. То есть сейчас мы только все готовим. С 10 -го числа мы все это дело запустим. вот И с 10 числа, соответственно, мы уже выкатим расписание, то есть где, когда мы в следующие три встречи с вами проведем. То есть там у нас будет с самого начала, от самых истоков. И вот так будем пошагово идти. Ну, то есть полное сопровождение делать с точками контроля, со всеми этими делами. Ну, это вы там все сами видите вот то есть это все ну, будет вам ну как заранее предупреждено то есть вы это все успеете вот и у нас все равно с вами еще две недели будет если кто-то даже сразу первый-второй третий день успеть в течение двух недель вы точно успеете. так что в этом мы успеем так не могу найти куда нужно зайти чтобы сделать оплату нет пока не надо на куда заходить. также здесь сделать оплату на мероприятие на апрель это все на сайте так сайт на апрель а, в общем вот здесь на Easybusy-event.com. Ну вот я вам Оставить сюда спрошу. Да. Вот mm -hmm. этот сайт. Вот. А на гуру блокчейн, кто хочет присоединиться, и в том числе на Smart Trade э, solution мероприятие, то вот на этом сайте вы сможете увидеть. Вот так. Еще вопрос, Можно еще вопрос? Да, да, да, давай, конечно. По поводу Турции. Сколько человек в общем будет там? Ну, а, да, Артур, насколько у тебя зал? Uh, зал у нас uh, на 1000 человек, ага. вот, uh, билетов мы продаем только 600. Спасибо. Так, хорошо, так, какие материалы сообщества можно без боязни нарушений выноса инициативных информации использовать при привлечении новых партнеров? Ну то что, Сергей, только то, что официально от нас вот здесь выходит, это можно. Uh, мы в прошлом году видели, что некоторые люди, я не знаю, связи с своей некомпетентностью или а, с какой-то мощной силой наживы, что они стали там, я не знаю, делать какие-то действия. А какие действия имею в виду? Ну, кто-то где-то нашел какую-то там штуку, мы ее в сообществе не используем. Ну, у нас есть определенные критерии, по которым мы работаем, и если какие-то из этих критерий не собираются, мы не берем эту программу, Ну, просто не берем. Но люди посчитали, что вот мы, это, мы все должны брать, что они там ведут, и начинают прикрываться нашими именами. Так вот, это не так. То есть, если вы увидели на официальном ресурсе или мной сказано, или, вот, вот, или где-то это все в тексте, тогда да, все, что вам там говорят, что: ой, мы тоже это делаем, нет, это не так. Мы делаем только то, что мы говорим вот официально по показали. Да? Поэтому следите за этой информацией. Вот. И еще раз, так, без боязни нарушений. То есть, без боязни нарушений это все, что официально выходит, это используйте. Вот, и все. Вот. Также у нас там было, я видел, люди организовывают какие-то мероприятия и говорят, что официальное мероприятие от ИЗИ. Нет, официальные мероприятия от ИЗИ вот здесь стоят. Вот, они, вот здесь. Да, по этому поводу я Понимаете? могу сделать да. ремарочку тоже. Да, вот, если, если есть команды, вот у нас же сообщество, которое э, э, дает э, среду, почву для развития еще внутри сообществ. У нас есть такие сообщества: тигры, шарки, интеллект. Еще много сообществ сейчас появится, да? И если эти ребята под эгидой команды проводят э, э, внутри нашего сообщества, проводят свое мероприятие и приглашают параллельную структуру, но это проводит команда эта. Ребята, чтобы вы четко понимали, это не проводит сообщество. Почему? Не нужно ну, как бы закрываться нашими именами и так далее. То есть, ну, как -то, а. Зачем? То есть, то есть почему? Потому что эта степень ответственности совершенно другая, абсолютно другая, когда проводит сообщество и когда проводит команда. Другое дело, что когда команды проводят, они приглашают, они могут пригласить нас, могут пригласить Анатолия, Сергея, меня. Это другой вопрос. Но это, мы, это идет на развитие этой команды, чтобы вы понимали, ребята. Почему? Простой вопрос. Сейчас на мероприятии командном, но под эгидой сказано от имени сообщества происходит что-то ЧП какое-то, ребят. Что дальше? Вы понимаете, что происходит дальше? То есть это, например, на Западе вот здесь у нас, если ты проводишь мероприятие крупное, у тебя должно быть пожарные стоять, юридическая, экономическая составляющая, там все, соответственно, да, уже отрегулировано, да? То есть вы понимаете эти вещи тоже. И поэтому здесь я бы вас, чтобы ответственно вы подходили к вопросу, если не, и не, не производится это со стороны сообщества, никогда не прикрывайтесь этим. Не если вы на лайфе не слышали, что мы официально да. проводим мероприятие, то это значит, чтобы вы знали, мы сейчас защищаем всех участников сообщества, это не от нас. Все, что от нас, официально проходит на сайте или вот на сайте, где у нас ивенты. И так. команды мы можем поддержать, команды, которые проводят, Например, шарки в Барнауле, мы поддерживали их, там, интеллект в Украине, например, сейчас тигры проводят тигры в, в Санкт-Петербурге. Да, мы об этом можем проговорить и сказать, ребята… Мы можем вы... поддержать, мы можем пригласить да, людей, да. Мы все можем, но нельзя да. говорить, что это изи проводит. вот и все. То есть давайте сейчас на это застряться не будем, мы да. с лидерами все равно проведем, а, а, а с некоторыми лидерами я лично проведу отдельную беседу, то есть они уже сейчас могут ждать и радоваться моего звонка. Вот, ну, в общем, сейчас, ну, в общем, давайте так, повнимательнее, то есть в этом году у нас, ну, как-то с ну, как целью чуть-чуть далеко, и поэтому надо всем грамотно, четко, по инструкциям все дела делать наши. Окей, а, вот еще кто-то написал, прокомментируй, пожалуйста, про социальную сеть ВТС, первый раз слышу, все, точка. Так, бонус плюс 10% в концерт ВР, каким образом будут распределены. Это все мы вам по концерт ВР. Сейчас смотрите, в первую очередь займитесь, вставляйте кошельки, и перед начислением мы еще раз проведем разъяснительные работы и проведем все начисления. И все. Бонус 10% начисляется от концерт VR, то есть это не от нас пойдет, то есть они вам это должны сделать будут напрямую, вот, но мы все эти условия должны будем вам в тексте тоже выложить, когда от них будет официальный документ. Все, это пока так так не могу найти для себя среди, себя среди промоушен Батырбек. Ну, надо посмотреть, сколько видите, вы сейчас не видите просто описание в промоушене, то есть там сколько и какую личную активность вы провели? Вот поэтому поэтому сейчас описание после апдейта появится, и вы будете хотя бы знать примерно на каком месте вам себе искать, тогда вы Батырбек, если вы пригласили 10 випов на первую линию, у вас 40 баллов будет стоять. У вас есть такая активность? 17 декабря, 10 випов. Да, то есть, чтобы 40 баллов засветилось, то есть, ну, видите, да, то есть, тут, вот, вот это вот первый раз, два, три, четыре, пять, шесть человек, вот это вот те, кто по 10 випов рубанули э, с момента, когда вы, а, а, а, таблицу сделали. Но здесь я говорю, здесь вот эта австрийская команда, они работают по методике, которую я им дал. То есть, я им всего два курса, ну, как, два занятия с ними провел по два часа, то есть первое занятие я им вообще рассказал, что это такое, они это пробовали. На втором занятии через пару месяцев, два-три месяца я приехал и укрепил с ними то, что мы прошли. То есть они поделились своими результатами, ну вот, пожалуйста, вам результат. То есть у нас на данный момент австрийцы, хоть их и меньше, но они делают самые большие объемы. Вы видите прям все первые места там, вообще без исключения, это все австрийская команда. В связи с тем, что у нас появились дополнительные источники, Дохода, смарт-трейд, да, это очень важно. Люди заходят на VIP и в изи-бизи быстрее. Да, да, да, сейчас удобнее. Ну, я вам говорю еще раз, этот год будет финансовый. То есть вы посмотрите, то есть, кто будет смотреть. Будут смотреть болельщики на стадионе. Их больше всего, как правило, на скамейке запасных будут лидеры смотреть. И некоторые будут играть. Приглашаю вас поиграть. То есть играть выгоднее. Или как вы думаете, футбол, что выгоднее быть зрителем или игроком? Так, хорошо. Эм, так, это мы прошли. Потом, что у нас еще? В этом году мы будем э, уже развивать англоязычное сообщество, испаноязычное и немецкоязычное. У нас сейчас э, появился человек, э, многими нами любимый. Я просто не успел э, с ним переговорить до лайфа. Э, и э, поэтому я сейчас не буду делать на него промоушен. Но э, я скажу вам так. Вы знаете этого человека. Многие из нас его прям обожают. Этот человек э, сейчас слушает нас тоже, потому что завтра он будет делать то же самое на немецком языке. Вот И на этой неделе я спланирую мероприятие на английском языке. То есть у нас лайфы будут идти три раза в неделю. Один раз провожу я на русском с Володей Сережи, один раз проводит на немецком наш близкий нам человек, и второй, вернее, как третий лайф будет на английском, но его на начальном этапе буду проводить я. То есть а потом дальше, когда у нас появится англоязычный человек, то уже будет проводить он. Точно так же и на испанцем. То есть испанцы будут сейчас слушать у нас на английском, и с английского будут на русском языке всеми новостями делиться с испанцами. вот Потому что у нас э, в этом году э, мы планируем покорять, начать э, э, Индию, потом у нас э, Африка, Латинская Америка э, и несколько азиатских стран. Да, то есть это Корея и... Э... В, в Индонезии. Индонезии талант там уже начались, там у нас Витя Малевон, да. Вот, в общем, в год будет насыщенный, поэтому всех приглашаю вас в это волшебное путешествие. Особенно рад за всех игроков, кто… Э, э, да, на английском будем делать, потому что э, приходит ли… Так, что еще раз? Подходит ли другой кошелек для хранения RC20 токенов, например, Trust. Я не буду ничего говорить, давайте так скажем, Май MyEtherWallet подходит точно. Вот. Потому что потом сейчас люди наставляют всяких разных, а потом нам вот сиди и разбирайся. Поэтому будет четко написано Май MyEtherWallet, он бесплатный, оформляется за две минуты, поэтому, друзья, просьба, используйте MyEtherWallet, потому что нам это всем сэкономит огромное количество времени. Наша задача в этом году сфокусироваться на доход, доход, а не на суппорт. Так, на английском, да, это действительно, Ольга, круто. У, меня просто вот, у нас очень много людей, кто тоже хотел бы, но они просто даже не знают англоязычные среда, не знают, какой мы шикарный кабинет для них приготовили. А, в ближайшие пару недель мы запускаем еще один сайт а, с марафонами. А, это тоже отдельное целое дополнительное движение, он как отдельный контрагент к нам попадет, там же могут наши спикеры предлагать какие-то уроки платные, вдруг если кому-то надо. В общем, много-много-много всего другого интересного. А вот, обратите, пожалуйста, внимание, господин Розенталь готовит также на... Где пропало? Готовит также на иврите. Кстати, я сегодня видел, я на сайт заходил. Большое вам спасибо. У нас на иврите появляются первые уроки. арабский. да, это крайне классно, потому что мы так или иначе работаем с несколькими арабскими странами сейчас. И как только это появится, нам будет еще легче на переговорах показывать то, что мы уже начали и китайский. Я не знаю, как вы это все делаете на таких трех э, не не не ну как сказать на таких трех языках, кто мало вообще делает, то это очень круто. Большое спасибо за это. А сайт кошелька официальный, да? Сейчас секундочку. Сейчас я вам пришлю. М -м да, вот он. Сейчас, секунду, я вам скопирую. А вот уже кто-то прислал. Спасибо, Алина. Так. так, чтобы я дальше передал эту ссылку с Телеграмом. очень сложно работать из-за прокси серверов. Эм, я знаю, я знаю, но тем не менее пока даже там, где... Закрытые телеграммы, он еще работает. А мы для себя знаем, что нам все равно нужно все свое. И, конечно же, мы работаем над мобильным приложением. Я сейчас просто вам уже ничего про него не говорю. Но все-таки кто меня знает, они уже знают, что я буду делать до тех пор, пока мы не получим то, что мы хотим. То есть я, сейчас мы до Нового года там вообще просто опять же все там... Сделали все меры, какие могли только предпринять. И вот сейчас вот Новый год у нас закончился, мы дальше продолжаем их бомбить просто заново и заново. Так вот, в тот момент, когда у нас будет мобильное приложение, то и там мы уже сможем обходиться без телеграмма. Но пока это будет Телеграм. Вот. Это временная мера. Спасибо, что напомнили, что это неудобно. Так ли, да, альтернатива будет в будущем для сообщества, будет. Так, ура, да да да, да, да, да, да, все будет. Все должно быть свое. Это очень важный критерий. Да, то есть сейчас мы закончим на iOS, потом приступим к Android. То есть и в этом году у нас план работы просто громадный, на самом деле. Большое преимущество в том, что у нас многие процессы уже автоматизированы, у нас уже есть руководители отделов, они каждый знают свой таймлайн, то есть где, когда что они делают. Uh, у нас uh, много изменений произойдет на сайте вебинаров. Бэк-офис uh, мы вообще будем кардинально менять в этом году, потому что он уже будет заточен именно для uh, работы uh, внутри кабинета, а не просто как аналитика на данном этапе. Новый сайт появится с курсами. Uh, также мы планируем в этом году еще с там начать работать, что тоже крайне важно. В этом году uh, мы запускаем тест-нет блокчейна, и до конца года мы планируем уже переехать полностью на свой блокчейн, чтобы на, на нем работать со своей единицей. А, по криптоноиду кто-то писал, когда, говорили уже или нет, когда начнем. Сейчас мы закончим работу над э, мануальной торговлей, и как только это будет готово, мы откроем сайт на продажу, и начнется включиться сразу же промоушн. Вот. И, э, конечно же, по ивентам. То есть у нас есть э, как минимум уже три больших ивента, которые мы сами сопровождаем. Э, вот. И ссылка на кошелек, давайте еще раз больше. Вот. Вот, то есть у нас с вами задач в этом году очень много, и поэтому да. Если вопросов больше нет, мы уже 20 минут перетягиваемся. Поэтому я, наверное, предлагаю, что мы сейчас просто закончим. А, кстати, у меня здесь еще один. А, ну здесь все плюсы, огонь стали. Хорошо в двух чатах. И тигров рисовали еще. Ну, это, наверное, тигры тигров рисовали. Хорошо. Так, все, вопросов больше не по. А, вот еще вопрос. Куда пропал Юрий Свобода? Ну никуда не пропал, он где был, там есть, просто он выбрал свой путь, и он идет его дальше самостоятельно, все, точка. У нас все люди здесь свободные, занимается каждый, кто чем хочет. Вот, и это очень важно, мы следим за этим, чтобы было именно так. А, все. Вопросов больше пока не вижу. Тогда будем отключаться. Окей? Okay. Спасибо, Толь, за информацию. Спасибо, Владимир, Сергей. До Скоро скорых встреч. встреч. Uh, да. Поэтому uh, всех рад был видеть, слышать. Большое спасибо, что такая посещаемость. 450 человек было На первое. Это очень круто. Вот. И в этом году мы подготовили для вас реально очень-очень много хорошего. Поэтому будем рады каждому, кто действительно хочет. Окей? Okay? До скорых встреч. Всем привет. Спасибо. До завтра. Пока-пока, ребят. Пока, ребят. Всем до свидания. До свидания.